Добро пожаловать на уникальный проект «Грейр.П». На карте присутствует собственная специальная карта для разных профессий и организаций. Нет помойного доната, адекватные правила, быстрая работа администраторов, много нового и того, что вы еще не видели. У нас есть уникальные плагины, такие как «Виндиговые машины», уникальные маники с разной прокачкой, специальная профессия «Алхимика» с уникальными машинами для создания всяких смесей, ученые, которые добывают руду и строят ракеты для заработка и многие другие плагины у нас на проекте. Перед тем, как ролик начнется, я хочу парарекламить свой телеграм-канал. Там я пишу достаточно часто что-то из ИРЛ. Бывает, делюсь кусочками из новых роликов, которые еще не вышли, но уже в процессе создания. А также, самое важное, я делаю там анонсы стримов. Почему важное? Потому что нигде больше я о них не пишу. Если у меня планируется стрим, то вы можете зайти в телегу и узнать об этом сразу же. В общем, чекайте первую строчку в описании ролика. Жду всех и каждого. Здорово, народ! Если что, в этом ролике будет минимум пояснялок и всяческих стоп-кадров, чтобы вы могли насладиться по-настоящему контентом, срачами и прочими перепалками. Ладно, основная причина кроется не в этом, а в том, что каждое из нарушений в этом ролике это пятикратно переваренный кал, который мы разбирали сто раз в прошлых роликах. Просто в прошлых роликах мы этими стоп-кадрами отводили намного больше экранного времени разбором этих нарушений, нюансов и так далее. А здесь же я просто не вижу никакого смысла, чтобы вам в тысячный раз объяснять, что такое фирмирование. РРП, фрикилл и так далее. Сегодняшняя подборка донатных овощей достаточно особенная, потому что каждый из этих экспонатов будет пытаться вам доказать свою невиновность и также будет пытаться угрожать вам снятием, банами и варнами. Ко всему прочему, они достаточно охотно идут на конфликт, это первое, потом они ведутся на любой конченый байт, который я придумаю на коленке, это второе. Ну и третье, некоторые из них неправильно посмотрели все мои ролики и решили, что если нести всякую херню без остановки, то можно остаться невиновным. В стене Привет. нарушение ты убил того челика без причины правильно понимаю тогда у тебя rdm 10 минут а, извините а в чём был бы прикол у меня вопрос такой вот он шел шел шел решил челика бахнуть он знал что он отлетит а смысл это делать было чем он руководствуется цена здесь или нет <плотно> Чего? Давай, пока. Можно обратно? Да. Встаньте оба лицом к стене, здесь было совершено убийство и выстрелы были слышны. Лицом к стене оба. Один, который добрый, сидит, другой, который добрый стоит. Добрый день, добрый день. Я, фит, я джигернаут э, мэра. Все хорошо. А можно я вам объясню ситуацию? Лицом к стене. <связываю> оба спустились сюда, Ладно. встали. Вот этот, парень, вот этот парень со мной был, Мадара. Вот это мой друг. Я и... тоже тут был. И вот этот тоже мой парень друг. Это мы, оба мои друзья. Что здесь произошло? <связываю> Смотрите, <связываю> короче, я вот стоял, рассказывал а, ситуацию. Там <связываю> они там стояли Ой. играли, и табили, короче, что-то там. Да, они там как? они наверху тут вот там смотрите отойдите давайте пройдем вот здесь вот сидели два товарища полицейских короче сюда залетел э, военный убил да? mm -hmm. что ты сделал а че он упал я не пойму а что случилось с собой а, а рдм фиррп у тебя нарушена рдм и фиррп опасный опасный не, давай, смотри, если ты забавишь, молодец будешь, у тебя разбор своей жалобы. Ты чё, давай. тупой или, или ты глухой? Я тебе сказал, у тебя ФРП и РДМ, выдавай себе наказание. Где я Давай, обоснуй РДМ, обоснуй РДМ. Уб... Зачем мне тебе что-то обосновать? Ты убил без особой на то причины. Ас, у меня была особая причина. У меня в руках был мини ты это видел. Я тебя убил за то, что ты видел, у меня оружие мог потенциально арестовать меня. Но я же этого не ты сделал. Значит, у тебя не было как таковой причины. Стой, я на это внимание мне, специально внимание? Зачем, а, Смотри, поставь. Постой, постой, я знаю, что сейчас сделаю просто. А я задам тебе один вопрос. Ну. А вот ты куратор. Будешь ли ты себе сейчас выдавать наказание за Ферр.Р.П.? И нарушение РДМа. 20 минут. Нарушители на Мэджике, ну слишком туго мыслят, и поэтому им нужно с тактом, с чувством, с расстановкой объяснять, что они сделали и что от них требуется в данный момент. Вы сейчас спросите, ты же его можешь сам забанить, почему ты этого не сделал? Я вам отвечу, я просто прорабатываю новые байты. Вот и все. Плюсом челики, которые играют здесь на бандитах, ну слишком отбитые, они будто въебали 2 кило и просто сидят, гоняют и нарушают правила, будто их вообще не существует. Плюсом каждый из них считает своим долгом сказать админу о том, то, что у него еще куча других нарушений Поэтому если ты меня забанишь, то тебе вообще пиздец Они реально не в адеквате, ребят С ними по-другому нельзя Причем за обычное убийство без причины Но НРП или же ФРРП стандартный Тут фиксировано 10 минут, но это хуйня, а не наказание Ты должен подать жалобы Если тебе что-то не нравится а Нет, тебе я тебе партируют. задал другой да, вопрос да, Теперь у тебя я, добавляется я знаю, отвечай, У тебя добавляется отвечает. Теперь да, еще одно нарушение я тебе так скажу. Неадекватное поведение сейчас... 12 часов бана Я выпишу тебе максималку, я, если я, ты я будешь щас, дальше не ставлю. отвечать я на мои вопросы. Я, я не буду с тобой нормально разговаривать, потому что ты я неадекват Подожди, я сейчас ББ напишу и все, ты сейчас хуйней страдаешь, понимаешь? Я и не страдаю, страдаю хуйней жалпу. Ты не можешь могу Могу. Теперь у тебя. Смотри, последний вопрос. Ты выдаешь себе нарушение конкретно за FRP и RDM с неадекватом? Мне нужен ответ да или нет. Подожди, подожди, подожди. Куда Сейчас, ты уходишь? Подожди, подожди, подожди. Куда ты уходишь? Подожди, подожди. Что ты делаешь? Ты можешь мне ответить да или нет? Ты выдаешь себе наказание? Я тебе сказал, подожди немного Я прощай, не буду ждать не слушаешь, что Я что не буду ждать, я тебе выдаю тогда Я, я тебе тогда выдаю наказание За админобуз, ну, 18 пункт на форум подожди, А, сказал, то есть это Угроза жалобы мне, да? Спойлер, моя привилегия позволяет мне Разбирать такие жалобы Прикол в том, что мне, например, за это не будет Особо что-то, а вот ты Намеренно нарушаешь правила И вынуждаешь так с тобой общаться Итак, у тебя админабус 18-ый пункт, потом наказание игрокам. Я админобус, ты чё, ебать? Сука, ебать, ты конченый, нахуй. Ну так ты меня послушай сначала, прежде чем кончен называть. Смысл меня тебя слушать, если ты разбираешь свою жалобу? Смысл меня послушать тебе, в том, чтобы я тебе если... хотя бы нормально объяснил, в чем твое нарушение, админобус. Если он разбирает свою жалобу и меня что-то забавит на что-то. Сука. Круто тебе, блядь, я хуйёбан на тебе, ёбан. Блядь, ты разбирать свою жалобу. И он не понимает, то, что он нарушает. Битерзи, да, Битерзи, да. Ну, где твой ангел-хранитель? Где ангел-хранитель твой? Он? Привет, Сода. Сода, Сода. Здравствуйте. А, вопрос... Привет, как... ты ему ничего не говори, я Почему? тебе сейчас расскажу. расскажу, расскажу. что, а, а что давай, я расскажу. Давай, я... Алё, бля, что он делает, нахуй! <смех> Тише, успокойся. <смех> Сука! Привет! Заткни а, пас! Я правильно Заткни понимаю? Пас, да. Сода, бля, чё он хуйню творит? Алло! Отпустите Сода. его, пожалуйста, блядь, ярче. Он еблан? Ты смотри, что он делает, он, во-первых, свою жалбу разбирает, блядь. Понимаешь, блядь? <смех> Ему он по. Зу... Ему вообще-то по возможностям его этой ну как сказать я даже сейчас растерялся погодите ему по, ему, ну, по своей привилегии иерархии разрешено можно. не по привилегии ну по иерархии это немного другое по привилегии ему разрешено супер админ маленькими буквами давай, давай, давай, давай. он Хорошо. слишком много разговаривает Ты и тебе он уже перебивает блядь. <свят> Поправочка почему такая, ему перебивает? сказано Сода. стоять лицом Сода. к стене, Сода, он какого-то черта, не если он вот так вот пытается интерпретировать, он какого-то черта Сода, алё, при подданном ему не приказе не стоять лицом к стене. Он крутится, куда-то за стенку уходит. Какого хуя, когда ему чел угрожает с оружием в руках, он так себя ведет. Потом он берет меня, как убивает. У тебя демка имеется? В смысле, докажи, ты только что это сейчас сам сказал? То, что я отошел за стенку. Ты что, ёбнутый? Нет. Что, а, нет, блядь, ты, ты, ты да, ты ёбнутый, нахуй. Я не считал. Наебни говна, улых. Блядь, а неадекватно <смех> себя <смех> ведет? А как ты себя вел в самом начале <смех> разборки, блядь? <смех> <смех> ты полудурак, блядь. Ты что делаешь, нахуй? <смех> Я еще и неадекват. Это... Вот это да, это пиздец. Ну, <laughs> так вот, я его чел. тэпаю, я говорю ему, у тебя скрепление. нарушение ФИРРРП и РДМа. А почему, если ты такой невинный себя делаешь, такой администратор хороший, такой якобы, тогда скажи, почему ты оскорбляешь на разборку? Скажи мне тогда. Если Потому что ты себя ведешь неадекватно, на нарушив этим самым ставлю. еще правила неадекватно. Ты не отвечаешь на поставленный он, мной он, вопрос. Почему? Ты мне, блядь, вопрос задал, я тебе отвечаю, что в смысле я тебя перебиваю, я ты, ты чё, дебил, блядь, сука, он вопрос он мне задает, дебил, потом удивляется, когда, мне, когда я на него отвечаю, я, говорит, я что я перебиваю его, у него как, с башкой нормально все? Давай, короче, я тебя от вот так оттащу, а, смотри, я его тэпаю, я ему говорю, у тебя РДМ? и ФИРРРП нарушен. Он начинает мне кричать там, обоснуй, обоснуй. Говорю, что я тебе обосновывать буду? Я администратор в этой РП ситуации увидел нарушение с твоей стороны. Потом я ему все-таки объясню вкратце в чем его нарушение. И я ему говорю, выдавай себе наказание. Просто, ну, 20 минут выдай. Он в итоге начинает мне рассказывать о том, что вот ты почему-то разбираешь свою жалобу, я говорю, я тебе другой совершенно вопрос задал, ответь мне да или нет, ты выдашь себе 20 минут бана за эти нарушения. Он мне также не отвечает, я ему говорю, это теперь нарушение также правила неадекват, ты уходишь от вопроса прямого администратора. И его начинает просто рвать нахуй от этого, я добавляю туда еще админобус 18 пункт. Вот и все. Сода, блядь, это за херня нахуй? Объясни, мне пожалуйста. нужно было в комфортной для себя обстановке поговорить. С людьми. Ну, комфортно, давай, Смотри, Мадара. он имеет право как использовать админ возможности в РП профессии, ему позволяет привилегия. Во-вторых, во ну давай, давай. Ну, давай. ну говори, сука, ну ты, давай. Блядь, ты, блядь, сука, ты администратор, блядь. Ты выше, чем вот этот человек, блядь, который. который он супер админ маленькими буквами. В плане, так он выше меня сейчас по иерархии. У него наборная, можно сказать, так... Какой, блядь, прилегий, в общем, такой, да, Мне очень жалко таких людей. Мне тебя жалко, блядь. Есть фонд какой-то, куда тебе можно пожертвовать рублей 50? В чем меня, блядь, перебивает? Нахуя меня он перебивает, скажи мне, пожалуйста. Я, сука, объясняю, зачем ты мне это делаешь? Погодите, бикерзи, бикерзи, погодите. Какая-то жалоба, это охуя не... Погодите, пожалуйста, Пускай он О, нихуя. Ты чё делаешь, пидор? Вс. Ты сейчас сдох. Взял, сдох. Нифига вот это. Это, конечно, функционал. Зачем? Здорово. Что? что? А по какой да. причине ты убил? Ага, то есть ты сейчас разбираешь свою жалобу. Я задал тебе другого. вопрос. Да, а бус? Я тебе задал я тебя убил по причине ты вошел в наш дом. Это первое. Второе, ты стоял с оружием, это угрожало моей жизни. Нет, я не видел, кто находится в доме. Я заходил не с целью зарейдить. Еще раз, причина какая. Давай что-нибудь неадекватное. Знаю, что у меня была такая цель. Это надо? Ну, вообще-то. В цивилизованном в мире существует такое понятие, как что-то обсуждать с кем-то. А возможно, стоило сперва завязать диалог, а потом И. уже стрелять в кого-то а, или же угрожать оружием. Ты этого не сделал, ты просто так убил человека. Это РДМ. Нет. Да, это РДМ. Я имею право его убить, потому что он вторгся в мою собственность. Вторгся в открытую квартиру? На первом этаже, который ничего не было, и нету никаких обозначений, можно ли входить или нельзя. При... Ну, а я не что, очень причин... еще ну, ну, ну, что? Ну, вообще-то ты хотя бы стартар, должен давай. закрыть двери, если ты не хочешь, чтобы туда заходил кто-то. Или же предупреждать, что если Первый вы этаж... зайдете и попытаетесь что-то сделать такое, то за этим последуют, ну, естественно, какие-то свои определенные а последствия. Причин убийства не было, выдавай себе РДМ 10 минут. Один этаж считается общим местом. Сюда. Хорошо, а теперь сейчас э, сейчас да, я выдам. Волтер, Волтер. А, Вы выдавай себе РДМ. РДМ. Будет считаться общим местом. Я сейчас место. выдам, я сейчас выдам. Сейчас выдавай, чтобы я видел. 30... Прямо сейчас выдавай себе РДМ. Я я сейчас выдам. Выдавай, себе, не выдавай. Если ты сейчас еще раз пойдешь куда-то а с кем-то разговаривать, пока я тачка, жду да. выдачи самого а наказания, у тебя будет админабузы. Я тебя предупредил. Так, подожди. Выдавай себе РДМ наказание. Нашу хату я его убил. После этого он стал админом и телепортировал меня себе. РДМ себе ты выдаешь, а, нет? Я тебе объясню все проще. А, хорошо. Роль, Давай. которая у него сейчас есть, не официальная роль на донат ломан, поэтому он имеет право разбираться. Я тебе здесь не Итак, помогу. у него теперь добавляется админабуз. Он не выдает себе наказание и злоупотребляет свои привилегии и этой ситуации, когда я не могу самому выдать наказание. Если бы я себе бы не выдал, я бы левнул, или бы ушел. Ты не выдаешь до сих пор себе наказание за РДМ, я это считается и... админобузом при просьбе я администратора, который разговаривает эту ситуацию. В этом случае это администратор я, я. я Выдавай куста. себе RDM и админобуз. Конкретно пункт я тебе сейчас покажу. Он отказывается, я так понимаю, себя банить или что? Я я его попросил, так, когда, когда мы уже разобрались, я. что было нарушение правила рдм сразу же забанит себя и не тратить время. Он пошел у кого-то что-то спрашивать, да, и я это считаю админобузом. Он тянет время, чтобы у кого-то что-то узнать, что уже ну, не имеет смысла. Пойдем, отойдем. Он пользуется тем-то, что угу. я не могу его сам забанить и прошу его, ну, так. забанить. А разбаньте его, тэпните у него админабуз, no. чтобы ему еще сверху.. А присяг, да? В итоге этому любителю поспорить сыпали еще за админобус сверху. Вы сейчас спросите, а в чем, собственно, был байт? Байт в том, то, что люди, когда их тэпают на разборку какую-то и предъявляют им за какое-то нарушение, они не смотрят на то, что они нарушили. Они смотрят на то, кто с ними разговаривает. Ну, чисто исходя из диалога, когда я говорю, чтобы они выдали себе наказание, они уже для себя делают такой определенный вывод. Ага, значит, он не может мне выдать наказание. Соответственно, я буду пользоваться вот этой некоторой беспомощностью администратора ради своего. Выгоды, чтобы дождаться какого-то может быть знакомого админа или же просто админа который меня якобы отмажет и преимущественно таким образом себя ведут именно донатные долбоебы а не наборные естественно даже после этого объяснения в комментариях останутся тот твит ребят которые пишут ну ты сука конечно душный козел пиздец ты стакаешь людям нарушения но окажись они хотя бы раз на моем месте в такой ситуации они бы сука ссали кипятком от того что не могут ничего сделать администратору донатному и он соответственно тоже ничего не будет себе выдавать потому что да пошел ты нахуй Эй, ты... Тебе опять яйца прищемила, мужик? А, нормально все. Нет? И что, вы даже после этого будете утверждать, что я просто высасываю из всех возможных пальцев нарушения? Он же сам открыто провоцирует полицию, тем самым нарушая правила. Ну, типа, если хочешь нарушить, то я тебе помогу. Сейчас он подойдет, я его запачу. Лицом, Лицом к стене встань. А? Лицом Причина? к стене встань. Лицом к стене встань. Раз, два... Нет, у тебя нарушено правило ферр РП. Что? Выдавай себе наказание. А почему тебя ты за полицейского ставят, достал мини-ган? Можно спросить. Удивительный факт: если на ДрКРП тэпнуть глухого долбоеба в админзону, то у него сразу же магическим образом восстанавливается слух. Это нормально? Я тебе сейчас о другом говорю. С моим нарушением, если оно тут есть, мы разберемся. Нет, подожди, ты Нет, за Я не буду ждать. Выдавай себе нарушение. Вы убил меня. Вы убили меня. Вы убили меня. Вы убили Время пошло дальше ты мне угрожаешь ты мне угрожаешь нет консультация фактов нет консультация фактов почему я тебя так на у вас все у тебя админобус а мы, мы уже сошли на том то, что ты не хочешь Уком выдавать все наказания выдавай теперь себе админобус и феррп молодец выдавать. не угрожаешь этим разборка не началась еще Мастер uh, yeah, я тебе, я я я тебе я еще я раз, я говорю. раз говорю о том, что выдай себе теперь за админабуз. Сутки бана мастер uh, oh, не смотри, uh. если он отказывается банить, это Админобус админабуз x18. Да, я читаю uh. сейчас uh. uh. uh. uh. uh. uh. пожалуйста uh. и uh. по решению uh. uh. администратора Варн uh. uh. uh. и Админобус, Все выдавай сутки. Uh. сутки бана, то есть, это нормально. Да, но он не имеет права себе выдать Админобус мастер Майн. Ну тогда нужен другой чел, который может ему выдать Админобус. Yes. Yes. Привет, у меня Actually, проблема, я не могу человеку look. выдать наказание за админобус, uh, нужно сутки бана дать uh, за нарушение админобуса Х-18. Говорю, а почему меня данный процесс купил с миникана? Такой, а что ты на другую тему переводишь? А, а что ты на другую тему? Ну, <мот> все, не было вот так, 11... так вот. Диалог 18. не шел в таком ключе. А я что было? как только <мот> смог тебе тепнуться, объяснил, что у тебя нарушение правил эфир-РП, я попросил тебя выдать наказание себе, потому что я этого сделать не могу. Ты ясно на моей демке сказал, что ты этого не будешь делать. И толку у тебя нарушено. А, 18 Я сказал, что я этого не буду делать. Я <мот> больше не хочу с тобой разговаривать. Наш... А, алло, дружище. Дружище, я не убью. дружище Нет, тебе не дай бог такого дружище а, иметь ты никто, как ты, ты можно разбираю. подумать я ты здесь кто то ты челик который нарушил а, правила и не может это признать потому ты потому что, что чем то лучше спеши. у меня еще есть дополнение он, он, значит, будучи бандитом провоцировал полицейского на погоню или же на какой то диалог с ним подходя спрашивая вот прищемил ли я себе яйца чем то и тут же моментально убегая чтобы я ничего не мог сделать да, это провокация, вот это не запрещено, это правило нон РП Хорошо, фир РП провокация, админа буз Фир РП нон РП Админа буз, ты до сих пор все. себе не выдал наказание за фир РП и другое еще нарушение провокации Потому что вы начали разбираться насчет моего админа Да, буза. да, да, все, ну, Поэтому, я не желаю с тобой больше поддержать. говорить, я жду пока тебя забанят Команда, ты можешь дать ему бан уже наконец? У меня нету админа буза Девайся Убеждай себя дальше Думай так, как тебе удобно. Я не хочу больше тебя переубеждать. Окей, я тогда... Пишу волшебное... Ты тогда можешь это волшебное себе я в одно место засунуть, прятаться. либо использовать это вместо туалетной ну, бумаги. я хотя бы общаюсь не так, как будто у меня яйца прищемлены. Вот с таким... Voice. Но я, я даже несмотря на это могу выстроить какое-то предложение voice достаточно voice. сложное, которое ты будешь обдумывать около года. Осознай боль. Все, я жду наказания. Я, за да, закрой админобус. ты свой рот, закрой рот, Заткни ебало. Я ввожу либо... правила одного микрофона. Закрой свой рот. Свой, свой рот. Я, я замолчи, говорю, закрой я свой нахуй рот, а пока я тебе туда не затолкал, не забил, блядь, молотком свой хуй, чтобы ты подавился. Не было правила одного микрофона. Ты я глухой, либо тупой. Тебе только что говорили о том, чтобы соблюдали правила одного микрофона долго меня оскорблять будешь дура то поголова. для меня уже оскорбление с тобой находиться на одной жалобе извините М? причина какая стрельбы открытое ношение оружия Мастер, слушай, тут такое дело, Если он был уже, он по бы факту был случайно прохожим, у него сейчас, э, сколько помню, это считается. Надо да, да, да по подожди, по сейчас пока не тэпайте, ничего не говорит. Да, я с ним сейчас соло поговорю. Блин, здорово. Алло, соло, моли. Здорово, зачем убил? Кого? Ну, людей вообще. Ну а за что я мог убить людей? Ну, откуда я знаю? Я у тебя и спрашиваю. Если нет нормального объяснения, это ну, будет Ну, что они Ну, это к тебе никак не относится. Точно? Точно, точно. к тебе это ты не веган. относится. Ты уверен. На все 200. На все 200. К тебе веган. это не относится. Никак. И каким образом? ты уверен в своих словах. Не разводи демагогии, у тебя нарушено правило РДМВ, давай себе наказать. Не, так ты мне говоришь, что я никак не уместен и в да, этой ситуации, объясни мне свою точку зрения. Я не хочу с тобой спорить, мне это неинтересно, я увидел нарушение, тэпнул ну, тебя, чтобы объяснить. Ну и ты просто, и, ну, на своей какой-то идеологии хуёвой выдал мне баллы, да, по да, сути. да, да, да, да. Пытайся дальше выстраивать, типа, около интеллектуальный диалог насчет идеологии и прочей хуеты. Ну, Я сейчас я так понимаю этого не получается Да, с ты тупыми немного... людьми этого не <с получается С тупыми людьми также не получается Нормально провести короткий диалог О том, что они нарушили С охуительно тупыми людьми тем более Коем являешься ты Ты ишь хуйню и на все заканчивается Да, да, да, на этом все заканчивается Я могу объяснить человеку, в чем его А смысл? Смысл? Он не хочет себе выдавать Наказание, это уже админобус Тогда уже сутки бан А я сказал, что я не хочу выдавать себе наказание Ну я тебя попросил уже выдать себе наказание за РДМ Что ты делаешь? ты со мной что правильно спорит. Нихуя ты мне такого не попросил. Смотри, Бандерас, ты был, будучи случайно похожим? ты увидел, как людей пох... ну, там арестовывают человека. Сказал, случайно похож. Да потому что я спектрит в этот момент. Ты просто подходишь ну, да, к общаге и начинаешь стрелять. Ты не относился к РПС? Он не, не относился к РПС? Ты прям уверен в этом? У него на поясе загреблен мессенджер, он мне по мессенджеру написал. Да, я прям пришел. по мессенджеру написал за секунду. Тьет, Это все в пределах 10-15 секунд. Ты не Но мог прийти что, за такое быстрое время, короткое, пояса и написать какое-либо сообщение по мессенджеру. Да, да, стоя при этом в наручниках закованным, серьезно. Ну, да. так естественно, у него наручники как раз-таки на таком уровне закреплены, что он может дотянуться О, да. до. Да, да. особенно если тогда, когда не он не видел. стоит, не двигает руками. Я... Вот если ты будешь так доебываться до всякой хуйни и пытаться его ну, оправдать, конечно. то я буду делать то же самое. И поверь, ты точно не выйдешь отсюда победителем. Я тебе еще раз говорю, ну, выдай давай, себе давай. наказание ну, за давай. РДМ. Давай. Я не собираюсь с тобой спорить. Да ну, так доебуйся. Зачем? Ну, такая это похудение Зачем доебываться, если у тебя уже админобус? Я тебе уже кучу раз попросил Нет, Я тебе себе наказание. Я тебе это... конкретно объяснил, что так, он... стоять. Да, догадишь, это все... Бандерас, Так, а -а -а. У тебя еще мехинация. Я только что тепнулся к человеку Ханаку, он сказал, что он тебя вообще не знает. Да. Блять, кто еще из нас тупой? Так ты еще помимо Конечно. того, что тупой, ты еще и хуй глот, который пытался нас обмануть Блядь, сука, когда вас нахуй уже сковородками, блядь, долбоебов таких забьют Да, закрой пиздак, закрой пиздак, свой гнилой Ты можешь уже Я с людьми разговариваю, зачем ты свой рот открываешь? Когда захочу поговорить с животными на их языке, я, естественно, обращусь к тебе. Я не понимаю животного языка, и поэтому я буду с тобой общаться только с переводчиком, которого я сам оплачу. Я не понимаю животного языка. Я не понимаю животного языка. Спасибо огромное. Какие же они тут все охуевшие, ребят, ну это просто пиздец. И причем почти каждый второй из них администратор Знаете почему? Да на привилегии. Потому что тут привилегии вот эти админские Они стоят, ну, собственно, нихуя Вы скажете, Артур, да ты охуел 300 рублей Куратор, О, к примеру ну, да. Это достаточно ну, большая сумма Ну, возможно, да. для кого-то достаточно, Но если рассуждать, вот, просто Отталкиваться от большинства Игроков, которые могут или не могут себе позволить Для большинства Это будет очень и очень э, Ну такая легкая сумма 300 рублей дать за куратор сперма админ я наверно возьму сперма админа и буду выдавать челикам просто наказание сам уже хотя знаете что я буду делать неплохой такой байт у меня получается я тэпаю челика говорю ему его нарушение у меня есть демка уже на это все прошу его просто забанить себя и он не слушается если он не слушается он нарушает правила админа вуза. это очень легкий байт Откуда стрельба была? А, здесь... Че, нельзя было так сделать? пацаны Вот зачем вы за? Я не мы разговариваем о своей прошлой жизни. А Каким вы встречаетесь? Мы, мы на этом. На... Да, еврейском разговариваешь на да. а, ну вы здоровьете а зачем ты оружие достал бери бери оружие зачем ты Что? Что? Я ли, тобой, я, бля, Зачем он достал оружие? Какая причина, блядь, была того, чтобы доставать оружие, чела убивать. Это просто пиздец. У них они не, необъяснимо тупые. С-сы. В прямом. Мастер Майнд, а у тебя ебало, не треснет? Дружок долбоёб с админкой моментально пулей просто прилетел в админ-зону и начал мешать разборкам. А это, кстати говоря, тоже нарушение правил. Скажи-ка мне на милость. Так, а теперь у давай тебя, блядь, еще одна, раз заново и нахуй, вежливее начать, я нахуй отсюда выкину во первых у тебя на входе на причем двойной это x4 и если ошибаюсь x4. я во первых сейчас а, с человеком разговариваю я не понимаю если я с человеком говорю зачем сюда лезешь ты мысль уловил что я состояние. тебя за человека не считаю в данный момент я говорю Но с другим человеком считаешь ты меня за или нет я тебе еще раз прошу последнее предупреждение без всяких ос а ос ар и так далее не мешай мне говорить с человеком. Хорошо, а Если ты его забанишь, у тебя будет разбор и Если ты от Хорошо. меня не отъебешься, я без предупреждения посчитаю ОСР после того, как ты влетел в диалог. Устраивает тебя у это я. или нет? устраивает я, знаешь, что такое я тебя спрашиваю тебя это устраивает или нет ты пародия на адекватного Устраивай, человека это будет я, я тебя предупреждаю. хорошо предупреждай Поэтому дальше читай, я тебя правила. попросил я тебя предупредил ты меня не слушаешь бб ну, смотри я достал ее потому что я сначала хотел думать то что ограбить кого-нибудь потом ты ко мне забежал ну, получается я бы сначала снизу на этаже пытался залезть в окно. Ну да, да. Я решил залезть, я, за... я решил пойти еще на один этаж. Ты решил ко мне еще залезть, типа. Очевидно, ты хотел что-то сделать со мной. Ну и что еще раз хотел с тобой сделать? Я же тебе зашел, сказал, зачем ты достал оружие, убери его. Зачем ты его достал? Ты вышел, молча меня убил. Вот. У тебя из-за этого будет РДМ, получается, на 10 минут. То что я просто оружие достал? Нет, но ты без причин какой-то адекватный, корректный, получается, бах просто смотри, ты заходишь, типа, как не залезаешь, да, я отхожу специально захожу в дом, закрываю оружие ну, дверь, да, да, да, но я же видел, когда я проходил ну, мимо двери, что ты уже достал оружие зачем, непонятно, и ты вышел потом, после этого меня но пизданул нет. ну смысла нет, вообще никакого, понимаешь? Если бы я видел то, что ты чела кого-то ограбил, это еще одно дело. А то, что я просто говорю, зачем ты достал оружие, убери его, ты выходишь, меня убиваешь, но ну, это вообще не причина, на самом деле. Это уже, ну, приравнивается думала, к фрикелу что... или же РДМу, да. ну, там подобное. Я Гос, я защищаю я решила, людей, я играл за Госа, который защищает. Так... А, порядок. Хорошо. Стой. Так а, я недавно с ограблением ушел, из-за этого я типа как-то более. А на том ограблении то меня убили? Я же не помню, что было. Я, ну... к примеру, вот после ограбления мы пошли, типа, у меня все равно небольшая опасность есть, то что типа вдруг кто-то меня задержит из-за ну, этого, я это боюсь Я прекрасно боюсь понимаю. Ну, у меня не было почву для того, чтобы до тебя докапываться. У меня НЛР работал на ограбление, вот это. Я не помню. Так что причина все равно не обоснована. Тебе я ничего такого не говорил. Вот он. Вот он, этот молодой. Что такое? О, так. Тут у тебя что-то пролетело, нечто хорошее. Говорят, разбор своей жалобы. Так, я не пойму, он, бля, без словесных пиздюлей, как без пряников, что ли, живет, или тебе еще раз навалять пиздов? Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Я тебе говорю, сука, нахуй не мешай мне разбираться с людьми, которые нарушают правила. Тебя еще пиздить надо, чтобы ты понимал. Мне тебя пиздить надо, чтобы ты понимал, когда тебе с тобой на русском языке... Разговаривают адекватно. Или тебя нахуй посылать? Вот через нахуй пошел, ты поймешь, что ну не нужно мешать. потом смешно, если скрипка. Нет, ты смотри, У тебя ебало, ну как, не треснет, вот как ты у меня спрашивал. Может быть, и треснет. ты хочешь от меня? Просто ты разобрал жалобу, с которым ты в РП был. Ну, не такое уж это было РП, знаешь, там до РП не дошло. чего у меня взял, просто пизданул. А ты даже в ситуации не разобрался. Продолжай. Что продолжать? Продолжай, это ты ходишь за мной, ты второй раз меня доёбываешь. Я просто тебе хочу объяснить, то, что э, ты считаешь, что это не было РП. Хотя это как раз и является РП составляющей. Ну, как это? Да, <сёк> хорошо, блять, давай, театр абсурда, начинай. Какое ты РП увидел в ситуации, когда челик на ровном месте взял кого-то пизданул? Молча причём. Какой ты нахуй тут РП увидел? У акулиста давно был, нет? Чел на ровном месте нарушил правила, какое здесь РП ты видишь. За что ты, блядь, пришел мне качать? Я тебе сейчас блядь. объясню я просто, значит, что меня... произошло. Этот вот долбоеб получается, я что он сделал? к тебе. Меня в отеле чел за бандита загасил. Молча причем, когда я просто попросил убрать оружие. Ну, непонятно было, зачем он его достал. Чел даже претензий ко мне не имеет, ну, который нарушил правила. Я ему доступно, адекватно объяснил, он улетел на 10 минут за РДМ. Я только-только тэпнул тебя, челика, который момент. рядом вот как раз с ним, э, с тем, который меня убил. Вот это вот это вот приблуда была. Он тэпается ко мне в админ профу и начинает мне тут раскачивать за то, что ебало у тебя не рейс. Кто то такой, блять, чтобы разговаривать? Я, сука, с тобой э, диалог какой-то завел, нет? Я сказал, с человеком разговариваю, зачем ты конкретно лезешь, если я говорю с человеком? С этого момента ты еще не понял, что я тебя за человека вообще нахуй ничего в этой ситуации если ты встреваешь вот так как бы мне особо плевать считать меня за человека или как нет? бы мне особо плевать если но ты счит... в этот же момент сука все равно сидишь в без 15 э, час ночи блять ты мне сидишь качаешь опять за какую-то хуйню на которую тебе по твоим же словам плевать блять с логикой дружишь нет просто мне не нравится когда например люди переходят э, через э, джоб Например, за свата, хотя при этом не, э, так делать нельзя. Тебе это дискомфорт какой-то достал? А тебе играть помешало это? Относительно. Каким образом? Ты не можешь профу взять админа без этого? Или ты не можешь профу взять этого свата и соберу через сэрджоп, а? Тебе это каким образом мешает? На серваке, сука, онлайн 20 или 30 человек, но ну, может быть даже меньше. Каким образом тебе, блядь, это мешает? И раз тебя это так сильно задело, ты пришел мне ебать мозг, когда я с человеком разговаривал касаемо его нарушения. Я говорю, ты адекватный, нет? В час ночи ты мне сидишь тут мозги ебешь, а потом еще говоришь то, что тебе на это пофиг. Ну так пофиг, пиздуй, дальше играй там за профессию. Если или же летай вон память, по горке. Ты дальше что хочешь от меня? Алло. Прием, прием. Ты вообще тут нет, или ты уже все в осадок выпал? Да, да, да, да. Я тут. Я Че ты хочешь, я тебя спрашиваю? За админом бусы ходить. Это является разбор жалобы. Разбором жалоб точнее. А, у меня висел вар. За ДС админа. А, после чего я покупал себе супер админку, У меня ее снимали. Я вписываю, если чё. У тебя не снимали админку? Три дня бана, ребят. У тебя варна остается, да? у тебя того три варна. Три дня бана и чё ещё? И всё, и подача варна плюс снятие с должности администратора. Тогда ждём уже снятия. должны... Be. Да, Блин, он как-то слишком резво отлетел у меня. Он вроде бы ничего такого не сделал, но он столько хуйни наделал. Он буквально на 5, за пять минут себе наговорил нахуй на снятие. Это просто пиздец, как правило, устроится.